Вот, друзья, сейчас мы с вами зайдем в эту замечательную церковь. Называется она Фара Кирхе Святого Николауса 1263 года. А вторая часть была достроена в 15 веке. Вот так вот написано, так я вам и рассказываю. Ну вот, друзья, сейчас мы зайдем и походим, погуляем по этой замечательной красивой церкви. Зашли. Мы сейчас будем медленно с вами все обходить, смотреть. Я не буду комментировать, я буду просто вам показывать. День Плац Вот видите, какая красивая кабина. Кабина там, где иставить проходит. Друзья, вообще церковь обалденная. Если окажетесь здесь, обязательно посидите. Вот видите, такая купель. Вот, ну вот Сейчас мы пойдем. Здесь такие красивые библейские мотивы. Вот. Сейчас я вам покажу. Ну вот, мы с вами идем дальше. Здесь везде всюду помечено, где можно, где нельзя. Вот видите, какие красивые тут картины сверху установленные Вообще. Обалдеть. Очень старинная церковь. Ну в 1000, 2000 году. О чем вы говорите? Такая вот красота. И мы с вами сейчас вот гуляем, имеем такую возможность наслаждаться вот этим всем, что здесь есть. Она, кстати, небольшая. Такая вот огромная. И вот когда ты заходишь с этих главных дверей, вот это такой алтарь. Посмотрите, какая красота. Друзья, это вообще. Вот видите. Вот так вот. Все, тут, конечно, написано, достоять и читать. Видите, Иисус распятый. Вообще обалденно, обалденные. Если кто-то приедет сюда, я обязательно с удовольствием даже поведу вас в эту церковь и покажу вам. Даже вам почитаю, если вы не знаете языка. И все вам буду рассказывать. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал и планируйте свои путешествия, связанные с Австрией. Оно того стоит. Это необыкновенная страна в плане культурели. Вот видите, опять вот эти картины библейские, опять они очень интересны, очень честно вам говорю. Вот. Видите, такая красивая, видите, какая-то птица такая вот, Вообще обалдеть, ну, честно вам говорю. Вот я смотрю, это, конечно, надо лучшую аппаратуру, чтобы вот это вот все передать. Потому что это не так все просто. Вот, видите? Вообще обалдеть! Красота! Ну вот, друзья, видите? Там наверху находится орган главный. Там такие архангелы сверху сидят. Вообще обалдеть. С той стороны органа освещение, смотрю, есть неплохое. Очень красиво. Потолки, своды такие необыкновенные. Вот видите, она небольшая, эта церковь. Вы обратите внимание на вот эти вот скамеечки, где люди сидят. Посмотрите, какая красивая работа по дереву. Видите? Я когда-то была в Ребеке и говорила вам, что там такая маленькая-маленькая церковь, мы заходили. И я еще вам сказала, что оттуда перенесли сюда какие-то скамеечки, а там поставили новые. Я даже не знаю, вот это может прототипы этих скамеечек, вот это вот оно и есть, не буду говорить. Потому что та церковь была тоже очень и очень старинная, друзья. Вот видите, очень красиво, очень. Ну, Но она, конечно, требует работы. Еще какой-то реставрации, это понятно. Вот. вот так вот оно все очень красиво, друзья мои, выглядит. И вот смотрите, вот это основной алтарь. Вот видите, трибуна, на которой пристав стоит и читает молитву. Он там сверху экран белый, там пишется, какую надо страничку открыть в Библии. Вот это раньше здесь стоял оратор, вот на этой трибунке. Видите, посмотрите, какая красотища. Вообще обожаю эти церкви. Они такие все энергетически приятные в Австрии. Вот я где-нибудь бываю, ты когда заходишь, оно тебя успокаивает. Вот видите, такая вот красотища. Вот эти вот, как я всегда говорила, здесь места для людей уважаемых. Раньше было, ну и сейчас оно мало что изменилось. Вот видите, какая красота. Вот. Сейчас я пройду немножечко, если это возможно. Тут не было запрещающего ничего. Вот, видите, как красиво. Вот эти скамеечки там, наверное, кто-то сидит. Я вообще не знаю этих всех обрядов таких вот. И вы знаете, здесь даже открыта вот такая комнатка. Ну, сейчас я, возможно, загляну в нее. Вот. Очень красивая дверь. Очень. Смотрите. Угу. Очень красиво, интересно. И там очень красивая скульптура. Ну, я не знаю, можно ли мне туда заходить. Ну, открыто все. И стоит 16 градусов тепла, кстати. Это тепло для церкви очень. Друзья мои, смотрите, какая красотища здесь. Вообще обалдеть. Это в эту страну. просто только за эти сокровища, которые у нее есть. Можно ее влюбиться. Представляете? Вот я немножечко подойду. Покажу вам, посмотрите, какая красотища. Вот. Видите, пандемия, мы с вами все равно гуляем. Я вас везде и всюду вожу. Вот видите, герб какой-то там нарисованный. Вот так вот она выглядит, вот эта вот скамеечка такая, в которой сидят уважаемые люди. Видите, очень красиво. Там вообще обалденное я просто боюсь дальше идти, чтобы в ней не было неприятностей. И вот здесь вот тоже. Вы посмотрите, какая красотища. И сверху какой-то герб с буквой «С». Вот, друзья. Такая вот неземная красота. Еще один алтарь. Посмотрите, какая красивая картина библейская. Обалдеть. Видите, вообще... Вот, такая красотища. Все, что я могу сказать, посмотрите, какие здесь красивые вот эти вот статуи, вот это вот все. Вообще. Что-то с чем, так как я люблю говорить. Так, друзья, погуляли мы с вами немножечко по этой, по этой церкви. Показала я вам вот эту вот неземную красоту. А сейчас я попробую зайти все-таки в ту комнату и посмотреть, что же там такая вот интересная иконка расположена. Посмотрите, какой здесь красивый алтарь. Дошла немножко дальше. Видите? Красотище. Красотища, красотище. Красотища. Ну хорошо. Как бы будем заканчивать с вами эту историю. Ну, знаете, друзья, здесь еще одна маленькая комнатка. Я о ней даже забыла, честно говоря. И вы смотрите, какая здесь красивая вот эта вот скульптура, эта статуя. Иисус распятый на кресте. И, я не знаю, предполагаю, Мария и Йосиф, наверное. Вот видите. Вообще обалденно. Обалденно. И вот эта вот старинная-старинная песка. Старинная Покажу вам сейчас. Видите? Вот так вот, друзья. Вот такая вот красотища. Очень интересно. Очень. Просто я рада, что я сошла сюда. Прямо получила море удовольствия. Вообще люблю церковь. Вот, друзья, зайду я в эту комнатку, посмотрю, что же здесь такое. Просто мне интересно очень, видите, даже не буду говорить, не знаю. Так, какая красотища. Ага, тут написано, что надо быть аккуратной, потому что что-то тут с полом не то. Вот, видите, не знаю, прям уже даже боюсь идти. Видите, как оно все выглядит? Она темная, плох... съемка будет плохая. Вот видите? Вот такая вот, друзья мои, комнатка. Потолки необыкновенно красивые. Видите? Ну, сейчас я сделаю фотографии. Вот такая вот комнатка с этой вот вообще. Это крипо. Угу. Это посвящено празднику. Вообще очень интересно, очень честно вам говорю. Смотрите, какая-то такая нишечка здесь. Тоже все, на так красиво. Видите, там такие вот окна. Смотрите, какая-то какой-то библейский тоже мотив интересный. Вообще. Да, здесь какая-то дверь. Ну, туда я уже не буду.